Есть две противоположные точки зрения по поводу работы и эффективности. Одни люди говорят, что нужно ЕБШ 24 на 7, а другие говорят, что работать нужно все-таки головой, а не ЕБША 24 на 7. Вы какой да. подход считаете более результативным и почему? Дело в том, что старый МИЛ был построен так, что людей учили для жизни в индустриальном механизированном обществе. Их учили конкретным вот, правилам, функциям, как жить. Вот. И все точки зрения, которые сейчас существуют в этом обществе, при всем их многообразии дают однообразную картину проживания. Работай, ЕБШ-24 и все приложится. Да ни хера ничего не будет. Не будет. Поэтому все, кто призывает ЕБШ-24 на 7 и так далее, все они все говорят следующее. Все, знаешь что? будете рабами на наших плантациях. Все. Ну да, ему кажется, что он там на холмик сбирается и так далее, но если вот посмотреть на это из перспективы, он бегает на таком холмистом плато. При этом ему учителя говорит, давай, блядь, сильнее беги, надо вджобывать, давай, просто делай там, просто добавь воды, да, чтобы не высохнуть там от жажды херня полная. Ресурс человека 600 тысяч часов, ну хорошо, у кого-то будет миллион часов, миллион часов это 114 лет, по-моему, миллион часов. Организм на самом деле очень быстро изнашивается, особенно когда 24 на 7. И вот они бьются лбом об стену, вот они засовывают сильнее, рвут себе жилы или склоняют людей, кто уже либо устал, либо надорвался. Либо их уничтожают, говорят, а слабак. И получилось, и тогда. И все это общество живет на надрыве. Ничего не узнаешь. Это общество, в котором мы сейчас в основном живем. Игорь, мы mm. все живем в таком мире, где все бегают по холмам. И тем более с очень большой скоростью. Если вдруг мы остановимся и перестанем... ЕБША 24 на 7, у нас очень быстро обгонят. Mm. А, как быть-то? Так вот и пусть убегут. Ведь то, где толпа бежит, и ты сам сказал, там нет для тебя ничего хорошего, так и пусть убегают. Останься, остановись. И послушай кого-то другого, кто говорит что-то другое. Не про ЕБШ-24 на 7. Для начала этого будет уже достаточно. И каждый человек, который взял ложную цель, он умирает и, и либо физически, либо психологически, либо морально, либо эмоционально, неважно, как он умирает, либо все сразу. Один тот товарищ мне пришел, говорит, я в список Forbes войду, все это у меня цель. Я говорю, ты дебил? Ты что, дебил? Говорю, Какой нахрен список Forbes? Тебе для счастья? Зачем это? Он стал так рисковать, ну рисковать имеется в виду, вот глупо рисковать, Сейчас он умер, его нет. На самом деле, ЕБША 24 на 7, еще раз повторю, остается. И это очень важное свойство. Но оно не в приоритете. Работать надо не руками и ногами, и, и это, а головой. Душой и сердцем. А эти штуки, ну вот так заведено, понимаешь, они включаются только в окружении людей, которым ты доверяешь которые составляют для тебя питательную среду, ну, а ты для них, поэтому остановись. А дальше создай вокруг себя питающее окружение. Чем отличаются вот такие люди, как я, которые вкалывают э, ЕБШ, а тех, кому деньги достаются очень легко, прям по шелчку пальца. Вы же тоже наверняка, да вы сам такой. Ни хрена себе. Угу. Деньги никогда никому легко не даются, даются, кроме где вот лотерея или где спекуляция. Такие примеры есть, но их настолько мало. И люди могут сделать очень простую ставку. Можно поставить на лотерею всю жизнь. Ну, знаешь, сколько людей всю жизнь играли в лотерею и ни разу что-то там существенно не выиграли? Миллионы! А как вы считаете, в рабочих коллективах работает ли тот же самый принцип, что 20% людей дают 80% результата, а остальные просто ходят на работу? Да, именно так. Это очень, очень сильный вопрос. Мы когда начинали свой путь, у нас тоже было, нам было непонятно. Бригада грузчиков, 12 человек. И мы решали вопрос, а как сделать так, чтобы они в пять раз больше работали. И было видно, что они просто постоянно на перекур ходят и так далее. Мы позвали бригадира и сказали им, слушай, ты же ну, формальный бригадир, и видно, что ты неформальный тоже лидер. Смотри, вот есть бюджет на бригаду, на 12 человек. Давай так. Вот если ты решишь, что 9 человек ну зарплата трех человек раскидывается, как ты скажешь. Через там, 6 восемь итераций такого рода, как ты думаешь, сколько грузчиков от бригады осталось? Бригада представляла из себя 5 грузчиков, а производительность труда этой бригады выросла в шесть раз. Зарплата каждого человека выросла ну, там, кратно. Грузчики, которые всегда были на заводе, они стали очень уважаемыми людьми на заводе, ну, они стали себя уважать, их все стали уважать, у них поднялась зарплата и так далее, а самое главное, вагоны перестали простаивать, мы перестали платить штрафы железной дороги, штрафы транспортным компаниям и так далее, смотри, вот тебе конкретный пример. Как происходит в коллективе? Есть в коллективах, вы сейчас сказали про таких людей, люди, которые изображают эффективность и создают очень много суеты, движений, но практических результатов нет. Как определяете таких людей? И, может быть, вы расскажете какой-то кейс свой. В каждом коллективе есть стуложопые люди, шиложопые и хитрожопые. Ну, стуложопы – это усидчивые системные люди, которые могут так настроить систему, что все чики-пики. Шиложопы – это ну, такие предприимчивые, коммерчески устроенные люди, которые находят, тестируют и обнаруживают новые киберлитовые трубки. Все. Понятно, что комбинация стула жопах и шиложопых дает уникальную комбинацию, когда ну, находится кимберлитовая трубка, строится завод, да, и в каждой организации есть, внимание, хитрожопы. Причем хитрожопых хитрожопах обычно... <свист> <Расстока>. <свист> они все выглядят одинаково. Ну, черт побери, там внутри у них разные состояния. Но выглядят они одинаково. Поэтому основная задача руководителя или владельца компании, или основателя, выявить в жопух. Шеложопух, ну, может быть, здесь тоже вот вот так вывод А вот всех хитрожопых сделать вот так. А вы как их выявляете? Таких? Я создаю такие условия, при которых лидер этого подразделения заинтересован создать рабочую комбинацию с и шеложопых и изгнать всех хитрожопых. А если лидер хитрожопый? Это самый самый жесткий вариант хитрожопый лидер. Ты представляешь, что получается? У хитрожопого лидера на самом деле очень быстро там сплошные хитрожопые. Почему? Ты плюс лидеры, они же все копируют лидеров. Ну, как они, это как ролевая модель. Производительность труда в этом участке не может повышаться, она обычно снижается. Потому что, ну, что такое хитрожопая? Значит, имитация. Как ты думаешь, производительность труда значит, в технониколе выросла с 20 тысяч долларов на одного сотрудника выросла там до. 250 тысяч долларов. Более 10 раз. Ну, не, не за один прыжок, а за много-много-много-много раз итераций, пересборка, пересборка, пересборка. И ты знаешь, сколько хитрожопых вышло из компании Технониколь? Ну, очень много. Игорь, можете привести несколько характеристик хитрожопых, чтобы мы все научились их очень быстро определять mm. и исключать из команды? Да. Самая сильная характеристика, где хитрожопые просто себя раскрывают и сдают с потрохами, это когда результаты работы команды хитрожопые присваивают себе и всем рассказывают, что это он, вот. это я. Все, он, он палится, это, это сразу видно. Ну, наблюдатель обычно видел, что все вжобывали там, а он приходит потом и говорит, вот, все, я все. Сделал, Я все придумал, я всем советы давал, вот это все я. В коллективах часто встречаются такие люди, которые работают ну так же, как и все, а иногда даже меньше, но у них постоянно повышение, зарплата растет. А есть другие люди, которые работают годами, работу делают хорошо, но при этом не добиваются ни повышения, ни роста зарплаты. Что нужно делать людям, которые работают в этой компании, чтобы им повысили зарплату? Да очень просто. Пришел к своему директору там, пишет, поднимай мне зарплату, иначе я пошел или там пошла. На что надо всегда быть готовым, что руководитель скажет, ну и пошла или пошел. И, и здесь нет формулы. То есть смысл такой, ты задал в самом твоем вопросе, есть ответ. На самом деле не спросил, не будет ничего. То есть активная позиция. Кому вы лично за последний год повысили зарплату и почему? Те, у кого случилось повышение, да, это люди, которые очень долго везут и прошли очень многое, в разных позициях, и у них очень большой список вещей, которые они сделали, и я с ними очень многое прошел. Ну, они со мной, я с ними, да. То есть я знаю, как они ведут себя под нагрузкой. Это, пожалуй, самое главное. То есть они много чего умеют, и они профессиональные, но это есть у многих. Но знание мое и их друг друга, и знание мое, как они ведут себя под нагрузкой в условиях там, экстремальных и так далее, это эксклюзив. Поэтому вот не то, чтобы они чем-то отличились в моменте, это накапливаемое. Поэтому я подчеркиваю, нету сиюминутного чего-то, чтобы могло превратить это в лотерею. Все вот эти вот повысить зарплату и так далее, это плачь Ярославна. На самом деле, хочешь повысить зарплату, но ну, приди в компанию, где на этой позиции платит дороже. Ну и, Или приди к своему руководителю и скажи, вот если не платишь мне, я ухожу. А дальше расклад, значит, там, очень простой там, расклад. Какими навыками нужно обладать человеку, чтобы у него было больше шансов стать там, руководителем в новом Да. Больше? Зарабатывать. Зарабатывать да. Навык обновлять себя – это навык, ну, как бы, развивать себя, и когда твои возможности, то, что ты можешь там делать, что ты можешь производить, ну, как бы, нарастает с огромной скоростью, он не так сильно распространен, потому что не так сильно его тренируют. Что важнее для получения повышения, более высокие зарплаты, статусы и mm. прочего? Более высокий профессионализм или наглость mm. и безумие? Есть разные среды, ну, разные компании с разные среды. И есть среды, в которых безумие, отвага, наглость, хитрожопость на самом деле возносят тебя очень быстро и очень Сильно. Есть такие среды, там, чем больше врешь, бросаешь глаза, подставляешь других людей, карьера может перейти. Беда этих всех людей того, такая, что они осваивают такой навык и считают, что такой паттерн поведения, он, ну, это всегда работает, но он не всегда работает, да, и в какой-то момент их жизнь бьет, но... Соответственно, есть другие среды, другие среды, другие компании, где все-таки развивается культура ну, другая. Не такая, не, подстав, не подставляющая корпоративная иерархия, где там каждый за свое место держится и так далее. Есть другие среды. В, в тех средах, вот в других средах дееспособность. Помнишь такая штука есть? Кто везет на том увозе? Вот на самом деле вот в этих средах вот это работает. Дело в том, что 5, за пять лет, пять лет прошло, чуть -чуть, пришла Маша, Маша Одинцова. помощником ко мне и Сергею Колесенко. Ну вот, как помощник, вот секретарь. Телефон, там, кофе, чай, там, все. Там. Потом мейл, потом ТО, потом переписка там с иностранцами, потом участие в переговорах, потом участие в сложных переговорах, в очень сложных переговорах, потом директор по закупкам, да, потом вообще директор по закупкам сложнейшего оборудования всей корпорации Технониколь. И сейчас глава фамильного офиса Сергей колесник и, и продолжает тоже. Уже по закупкам сложного оборудования. На самом деле, феноменальная карьера. И вот эти пять лет, когда пришла Маша, ну, слушай, я бы не сказал, что она вот вжобывала 24 на 7. Ну, так механистически, Она за пять лет прошла кучу, она освоила из сопредельных профессий, из сопредельных функционалов, ну, на самом деле, все. Все. И она постоянно добавляла, причем, ну, сама добавляла, забирая все больше и больше, выводя на какой-то уровень, ну, самый высокий уровень, на предельный уровень, который там был. И через пять лет э, такое явление, как феномен, я бы так сказал. Вот этот феномен, ну, он не просто был замечен, на самом деле он был виден все эти пять лет, но Именно через пять лет ну, мы просто сказали, Маш, ну ты давай уже иди, ну, ты, давай, давай. просто ты, так сказать, выбирай э, департамент, где ты будешь э, там руль рулить. А дальше у нее карьера началась просто потому, что э, репутация человека, который на своем месте и вокруг себя производит такое благоустройство, была такая, что в компании все знали, что в каком бы месте ни оказалась Маша, там, во-первых, через какое-то время все станет вот. супер, и даже и, и все удивятся, и, конечно, все были пути открыты, и это очень круто. Я говорю, кто везет, на том и возит, в очень позитивном плане. Кто, на самом деле, кто везет, тот и вывозит, тот и вывозит, и того видно, тот превращается в феномен.